нычку одну такую, которая находится, ну глядите, короче, это нычка в букстрайк короче, я нашел такую нычку, что поменять комбинацию клавиш, чтобы попасть, вон, вон туда был, вон вон, вон я нашел, как туда попасть, просто некоторые вообще не снимали, как туда попасть, потому что, ну глядите, то есть раньше тут было вот тут этим надо было, и вон там этим. Теперь наоборот. Теперь наоборот, надо, короче, запрыгнуть сюда. Бежать вот сюда. Тыкать по этой. Потом переходите по лошадке. Потом вот сюда. Так, блин. покажу две нычки одна летающая вот и вы попали в суды то есть эта комбинация париша она была обновлена и поэтому такая вот фигня следующая нычка это находится на крыше здания на крыше здания но ну, сейчас я поставлю на паузу и когда я там буду тогда уже начну итак в общем чтобы попасть в на крышу вон того так вот того вон здания нужно короче вот тут вот нажимать куча вот этих красных штуковин блин не попало сейчас ну это я сейчас быстренько сделаю ну там короче надо по углам сверху тыкать сейчас покажу если получится запрыгнуть еще туда Так вот, вот я запрыгнул, только надо вот эти вот, от вон, Сейчас. Сейчас так. ну глядите, короче, чтобы попасть на эту хрень, надо вон ту вон хрень, с этой начинать, потом вот тут начинать, и вот тут заканчивать, и в тп хотите, Сейчас я вам это покажу так вот я запрыгнул, и теперь надо вот поэтому сейчас. вот сейчас вот таким вот Хобыть. потом с этой стороны дальше надо спускаться еще вниз вот тут вот, вот потом вот тут вот и последний вот тут вот, вот и хопа все мы появились на крыше этого здания. Ну, эту нычку, ну, много кто показывал на видео, но сегодня я решил вам показать. Следующая нычка состоит в том, что вы будете вот тут вот летать, Короче, в небе летать. Как бог, короче. Сейчас я вам покажу. Итак, в общем, вот. Теперь, короче, это находится вот, видите, вот в этом здании, первое что вы должны сделать. Если вы не будете тут ничего вот по углам делать в этом здании, то как бы вы никогда не, не попадёте. Поэтому, наверное, все. вот так усадить, как на видео сделано. Да, Поэтому давайте вот тут вот, потом вот, вот. то, что я показываю эти лички, могу показать лички на другой карте. Ну, потом покажу, когда наберутся, ну, хотя бы, 5... Хотя, может, десяточку лайков, тогда будут еще нычки. Только лишь уже надо в карте. Вот. Короче, вот вы. Вот сюда. Вот. Оба. Так, оба, все. Только минус в том, что тут невидимая платформа, ее нифига не видно, где она кончается. Так что будете аккуратны, вот где вы там и будете. Потому что. Ну, потому что вы можете упасть. Не короче следующая нычка на находится ну сверху вот эту вот бесплатно короче сейчас я вам покажу так в общем короче надо залезать вот этой лестнице потом бежать по доске вот это ну это и так понятно Вот, и видите тут блоки стоят они что просто стоят вы думаете что это залез на невидимую платформу но нет это попасть вот сюда Опа, и в этом роде вы можете отстреливаться от зомби. Если вы будете в них стрелять, то как бы они медленнее, не становятся и не будут вам залезать. Как-то вот так. Ну это все, это все нычки как на карте вот этой. Я название сейчас вам покажу. Вот, Plyo Горин. Короче, вот эта вот карта. А, еще нычка. Нычка одна осталась. Это вот это. Ну это в ящике. Но она не ось такая, потому что ее могут все разгадать. И вас найти, короче. Ну, это все. С вами был Кирик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, следующее видео будет на другой карте. Ставьте лайкос, если хотите, чтобы сделалась новая карта. Ну, вот. Ну, с вами был Кирик. Все, всем свидания, всем пока.